Здравствуйте, я рад вас вновь приветствовать на нашем YouTube-канале постригун. Сегодня у нас на обзоре последняя новинка от Moser, Moser Chrome 2 Style Это классическая салонная аккумуляторная машинка для стрижки которая у нас должна, по идее, прийти на смену одной из наиболее удачных их моделей Moser Chrome Style Итак, давайте, как всегда, начнем с рассмотрения упаковки Здесь производитель у нас подчеркивает, что вот машинка настолько крутая была, что она получила награду Red Dot Design, победитель 2018 года. Это очень такая крутая дизайнерская награда, которая присуждается не за внешний вид, а именно за промышленный дизайн, за технологический дизайн, за удобство пользования этой машинкой. То есть это вроде как круто. Дальше подчеркивает, что у нас здесь используется... Более крутой нож, чем на старой модели Mozart Diamond Blade. На обороте у нас перечислены основные характеристики. И указана комплектация машинки, которую мы рассмотрим в дальнейшем. То есть здесь машинка и пластиковые насадки это базовая комплектация кроме того, производитель специально подчеркивает что пока еще можно получить бонусом 6 дополнительных насадок с металлическими зубцами довольно крутые насадки сейчас мы все это посмотрим так, вскрываем и смотрим что у нас внутри внутри у нас макулатура очень рекомендую ознакомиться с инструкцией, с инструкции пользователя она есть на русском языке здесь расписано как узнать что у нас машинка полностью зарядилась как узнать что она у нас полностью разрядилась и пора стоять на зарядку и другие полезные мелочи почитайте будет полезно Дальше, есть вот такая маленькая бумажечка, но очень важная. Она говорит нам, что не забывайте смазывать нож в пяти точках не реже, чем каждые 24 часа. На самом деле, смазывать, конечно же, надо чаще. Тот же Индис приводит рекомендацию каждые 15 минут непрерывной работы машинки. 15 минут поработали машинкой, нож надо смазать. Хорошо, дальше. Внутри у нас компоновка примерно такая же, как была у Moser Genio Pro лежит у нас машиночка отдельно от всего остального, причем она упакована очень плотно, что позволяет ну, меньше ей страдать при транспортировке, Итак, выкладываем машинку, смотрим, что у нас тут еще есть, нож, машинка уложена изначально без ножа, нож идет отдельно, как я уже говорил, это Moser Diamond Blade, Дальше масло, щеточка для чистки, они нам не очень интересно, ставим их в коробке, зарядное устройство, зарядная подставка, пластиковые насадки родные и бонусные металлические насадки. Хорошо, давайте поговорим обо всем этом подробнее. Начнем с пластиковых насадок, здесь их 6 штук. Стандартно у старого хромстайла шло 4 насадочки, 3, 6, 9, 12 мм. Здесь добавили еще 2 насадки и слава богу, что они не добавили насадки 18 и 25 мм, которые абсолютно не нужны профессионалу, а добавили они 1,5 и 4,5 мм. Итак, раньше стандартный ряд был у Moser, это 3,6,9,12 мм. Здесь добавили две промежуточные насадки, 1,5-4,5 мм, что позволяет делать более плавные переходы, так модные нынче фейды. Хорошо, убираем спорно пластиковой насадки. Также производитель с первыми партиями нам бонусом дает крутые металлические насадочки. В принципе, все в них то же самое, те же самые размеры, полтора, три, четыре с половиной и так далее. Шесть штук точно так же используется. Здесь цветовая кодировка, что тоже довольно-таки удобно. Полтора, три, четыре с половиной, ну и так далее. Дальше я уж не помню, как там идет маркировка, тем не менее. Очень удобно их выдергивать по цвету. Крепятся насадки, что родные, пластиковые, что металлические одинаково. Просто натягиваются, никаких защелок пружины здесь нет но тем не менее держатся они достаточно прочно, не слетают пластик очень хороший, понятно, что это не китайский говнопластик, который весь в заусенцах который очень хрупкий, ломкий, нет, здесь все гладенько, не царапает Ну, крутой производитель, крутые насадки металлические насадки имеют несколько таких незаметных, в общем-то, плюсов, но тем не менее довольно важных. Во-первых, металл гораздо менее подвержен деформации, и эти насадки гораздо долговечнее. Кроме того, металл гигиеничнее, он не впитывает кожное сало и так далее. Здесь точно также скругленные кончики, поэтому не надо бояться, что мы поцарапаем или порежем клиента. Кроме того, то, что не сразу заметно это чистота зубьев у насадок у металлических насадок зубчики расположены несколько чаще поэтому при стрижке с насадкой машинка будет меньше полосить и стрижка будет более чистой с одного прохода примерно в полтора раза здесь чаще у нас зубчики Дальше Зарядная подставка. Зарядная подставка стала еще меньше. Не скажу, чтобы меня это радует. Она, конечно, стала симпатичнее, но устойчивость у нее э, не очень высокая, поэтому смотрите, следите, чтобы у вас на тележке машинка не падала. Боковая устойчивость совсем плохая, э, продольная устойчивость, ну, ничего, пойдет. Конечно же, лучше всех были Подставки у самого первого хром ставилась здоровенный кирпич, который прокинуть было довольно-таки сложно. Ну, что есть, то есть. Что уж теперь переживать. Зарядное устройство. Зарядное устройство это адаптер 6000. Стандартное сетевое зарядное устройство для всех профессиональных машинок Mozer. Главным минусом его можно отнести это нестандартный штекер. То есть нельзя просто прийти в какой-нибудь там радиомагазин. Магазин электронных запчастей сказать Дайте мне вот с таким разъемом зарядку Не найдете, нужно брать именно мозор Ну и второй минус Это довольно хлипкий шнурок Который при работе от шнура Постоянно вот в этом месте перегибается Переламывается, приходит в негодность Поэтому старайтесь не работать от провода Машинка у нас может работать от провода Может от аккумулятора Старайтесь вовремя заряжать И тогда эта проблема с перегнувшимся проводом Вас касаться не будет ну и теперь давайте поговорим, собственно, о самой машинке. Когда впервые увидел ее на пресс-релизах, честно говоря, она мне категорически не понравилась. Вот в таком вот виде она выглядела просто-таки отвратительно на фото вживую. Она гораздо симпатичнее, гораздо приятнее. Хотя все равно не скажу, чтобы мне вот эта вот серенькая вставка доставляла радость моему взгляду ну и кнопочка на мой взгляд тоже как-то немножко не в общей стилистике выполнена но тем не менее она очень удобная в остальном корпус выполнен из хорошего пластика не глянцево, поэтому царапина на нем особо заметна не будет, кроме того здесь вот так называемая брашит поверхность, как будто провели кистью и остались полосы такие очень приятные на ощупь и она опять же не скользящая имеются выступы под пальцы но нужно отметить, что вот Указательный палец, он ложится как раз на регулятор длины среза ножа. Из-за этого не совсем удобно пальцу лежать, но с другой стороны очень удобно переключать нож от минимальной до максимальной длины среза. Без проблем, вслепую, не нащупывая ничего, потому что палец сразу же лежит там. Дальше, индикация. Тоже немало, немаловажная часть эргономики. У старого хромстайла был целый ряд лампочек. Можно было по ним судить, сколько там процентов осталось. Здесь лампочка всего одна осталась, которая при полном заряде аккумулятора горит непрерывно зеленым цветом, если осталось менее 20% заряда у нас лампочка начинает мигать, а если менее 5% то она горит красным цветом непрерывно Так что, если у вас лампочка замигала, надо задуматься над тем, чтобы поставить на зарядку. Но если уж она горит красным, то вам скорее всего не хватит, того, чтобы достричь клиента до конца. И надо срочно искать возможность подзарядить данную машинку. Ну, либо придется работать от провода. Вес. Машиночка стала немножко легче, буквально на 20 грамм. Но, тем не менее, это все равно приятный бонус. Старая машинка весила 290 грамм. Это около 270 граммов. Нож здесь используется немножко другой. Это не новый нож. Он уже довольно давно выпускается мозг. Но ранее он продавался отдельно. Стоит немножко дороже, внешне отличается за... черным цветом. Это защитное покрытие углеродистое, называется он Moser Diamond Blade. Производитель заявляет, что служит он до 40 раз дольше, в 40 раз не поверю, но если проработает в 1,5-2 раза дольше, это уже хороший результат. Длина среза ножа точно такая же, от 0,7 до 3 мм, точно так же регулируется. Вся конструкция абсолютно та же самая, что у стандартного белого ножа Moser Magic Blade, но просто добавили покрытие, за счет которого нож должен стать более долговечным. Изменилось крепление ножа. Напоминаю, что и старой модели, и в новой у нас нож крепится за счет таких вот пластинчатых пружин защелок. Так вот, эти пружинки стали потолще. Соответственно, есть надежда, что они будут меньше подвержены деформации. Ну и, соответственно, нож будет меньше разбалтываться со временем. И а, исчезнет такая проблема, как раньше, что некоторые машинки шумели довольно громко за счет неплотного прилегания ножа к машинке. Мощность. А, понятно, что нож это важно, но его нужно еще и шевелить. А, мотор здесь стоит, в принципе, внешне идентичный хром-стайловскому. По артикулам я не подскажу на скидку. Мощность стала немножко меньше на 5-10%, что не критично. У старого хром-стайла мощность была 4,3 Вт, а здесь 4 Вт ровно. Производитель нигде не указывает мощность, данной значения получены расчетным путем на основании максимального времени работы машинки и установленного аккумулятора и его емкости. При этом надо учитывать, что здесь идет микропроцессорное управление скоростью вращения двигателя. Если снять нож и включить машинку, то будет слышно, что стартует она быстро, потом замедляется, подстраивается под сопротивление кручению. Поэтому, если мы будем резать густую массу, то мощность будет повышаться, время работы сократится, но тем не менее скорость ножа и мощность двигателя будет примерно на одном уровне. Так что в этом плане машинка выгодно отличается от таких примитивных машинок, как, допустим, аккумуляторные валовские машинки барберской серии, те же Wall Super Taper Corliss или Wall Magic Clip Corliss, где просто у нас мотор напрямую фактически подсоединен к аккумулятору. Здесь мощность тока регулируется за счет микропроцессора. Аккумулятор, раз уж мы о нем заговорили, обеспечивает э, время работы до двух часов. На старом хромстале это было полтора часа, здесь стало побольше. А, соответственно увеличилось время зарядки. Старая машинка была 90 минут работы и 60 минут зарядки. Здесь 120 минут работы, 2 часа, 80 минут зарядки. Это очень радует опять же в мозоровских машинках, что она заряжается быстрее, чем разряжается при работе. Поэтому Разрядилась у вас машинка, замигала красным, поставили буквально на 1-2 минуты на подставку, она у вас зарядилась и работаем дальше. Ну, не успели зарядить, втыкаем шнур, работаем от шнура. Если вдруг случилось горе, там прошло несколько лет, у вас аккумулятор умер, то данная машинка довольно легко разбирается, 4 винта. Стандартная, в общем-то, отвертка торксовская. Ее можно купить в магазине без проблем в каком-то строительном внутри стоит стандартный литийонный аккумулятор типа размера 18650, поэтому заменить не проблема. Хорошо, давайте резюмируем: что же это за машиночка для кого. Машинка позволяет выполнять классические стрижки модельные, также позволяет делать фейды за счет богатого набора насадок. Хотя, наверное, для фейдов все-таки лучше использовать специализированные машинки с другой формой ножа. Увеличено время работы до двух часов. Это очень хороший показатель. И при этом присутствует быстрая зарядка. Машинка легкая, удобная, очень хорошая эргономика. Поэтому, на мой взгляд, она имеет все шансы на то, чтобы потеснить со временем хром-стайл старый и занять его место. На мой взгляд, вот эти вот две новые машинки... Мозер Хром Ту Style и Мозер Генио ПРО на сегодня. Это одни из лучших решений, если вы вот собрались покупать себе машинку для работы в салоне. Очень рекомендую. На этом, пожалуй, все. Если у вас будут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Также подписывайтесь на нас в Инстаграме. И вступайте в нашу группу ВКонтакте. Опять же, инот постригун купить можно в нашем магазине ссылка на страницу данной конкретной машинки в нашем магазине будет в описании под видео на этом пожалуй все пока-пока, до новых встреч